Всем привет и с наступающим Новым Годом! А как вы думаете, сможет ли новогодняя хлопушка пробить разом шестерых человек? Я в вот, если честно, до последнего не верил. В этом ролике я попытаюсь разобраться, что же из себя представляет новогодняя хлопушка, расскажу вам, как с ней лучше всего играть, испытая ее возможности по максимуму, сделав это в виде небольших экспериментов. Заодно уж и проверим, будет ли она пробивать бронежилет из защиты от холодного оружия, такие как Корунт, и просто постреляем с нее, чтобы понять, что же это, за хлопушка-то такая. Ну и первым делом ударим в этот самый корунд. Да, пробило с первого раза. Ну а сейчас постреляем по телу. Кстати, многие говорят, что она не ваншотит. Стандартный броник ваншот. И Алмаз-2 тоже ваншотит. Кстати, имейте это в виду, когда соберетесь играть на хлопушках. Но, как видим, по другим броникам ваншота нету. Ну а теперь то же самое, но только со средней дистанции. Интересно, даст ли она ваншот хотя бы по одному? Стреляем, конечно же, при цели, целись ровно в тело. А я-то думал, стандартный броник его не спасет. А теперь Алмаз-2. Что? За ваншотил Алмаз-2? Да ладно. Ну, а, конечно, по остальным броникам ваншота уже точно не будет. Ну, а сейчас, наверное, постреляем с дальней дистанции. По идее, должна пробивать с двух выстрелов. Да, стандартный броник с двух. Также Алмаз-2, также с двух выстрелов. Интересно, вот эти толстые бронежилеты она будет с двух пробивать или нет? Да, как видим, тоже убивает с двух попаданий. Но вот интересно то, что попадать нужно очень точно. А сейчас посмотрим, сколько человек она пробьет в голову. Пока что троих. Сейчас попробуем еще. Опять троих. А давайте еще попробуем, но здесь я стрельну прямо в упор. Вот это уже другое дело, пробило четверых в голову. Так, а если попробовать еще разок? И опять четверочка, вообще замечательно. Ну а теперь самое интересное, сколько же хлопушка пробьет в тело? Так, четыре человека, это я стрелял не в упор, а сейчас встанем немножко поближе. Шесть человек пробило, вы только посмотрите на это! Ну и напоследок кинем снежок в толпу ребят, с которыми я проводил эксперимент. Охренеть, бомбардир со снежка! Кстати, спасибо ребятам, которые мне помогали в этом эксперименте. В будущем мы обязательно будем делать что-то подобное, поэтому если видео вам понравилось, непременно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями.